всем добрый день сегодня у нас очередная распаковка на этот раз пришел светодиодный фонарь подсветка уже знакомый нам фирмы Apexel, который мы рассматривали здесь на этом канале объективы для смартфонов и рассмотрели несколько вариантов все желающие могут ознакомиться у них в линейке есть и другие варианты аксессуаров для фото видео съемки и вот один из них это светодиодный фонарь представляет из себя вот здесь вот виде этой коробочке данная коробочка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 что из себя представляет коробочка, представлена здесь. Давайте посмотрим из чего она состоит, что из себя представляет. Здесь коробка как инструкция идет. Кстати 162 светодиода. Как видим здесь три части, по 54 на каждой части светодиодов. И здесь еще есть вариации на тему, а более конкретно по 27 светодиодов холодного свечения и 27 светодиодов теплого свечения. Вот такая вот коробочка. Достаточно все хорошо упаковано, но мера предосторожности при доставке все же разграняются. Итак, давайте вскрывать, смотреть что находится внутри и также смотреть функциональные возможности. В некоторых местах потрепала его жизнь при доставке. Тут есть трипод пластиковый обычный дальше стандартный кабель зарядки тут usb-a для подключения и usb-c для того чтобы заряжать данный светодиодный фонарь и внутри находится светодиодный фонарь лишнее уберем чтобы не мешалось причем здесь есть пульт управления данный пульт управления не потеряется если он намагничен поэтому если что они потеряются дальше внутри находится стандартная батарейка CR2025 но можно воспользоваться и обычной батарейкой 2032 как для компьютерной техники вот такой вот пультик здесь варианты фиксации вам светодиод говорит о том что у нас все успешно работает что из себя представляет фонарь светодиодный или светильник здесь снизу находится возможность ну во-первых заряжать его внутри находится два аккумулятора 18650 и общая емкость 2850 заявлено производителем от 4 до 8 часов ну в зависимости от того какая у вас интенсивность использования данного светодиодного фонаря по поводу того что заменить эти аккумуляторы ну вот вижу, я здесь я не знаю видите не видите здесь два отверстия и там есть два винта причем она не звездочка, а обычная крестовая для того, чтобы разобрать данный светодиодный фонарь и в случае чего поменять аккумуляторы, если они сели или вышли из строя. сюда накручивается припод, вот так вот устанавливается. единственный минус, когда вы накрутили припод, то у вас закрылось соответственно отверстие для зарядки, то может быть и минусом, поэтому сами смотрите. дальше здесь есть возможность раскрытие данного диодного фонаря ну, в принципе здесь даже сделан по типу стандартного трипода только если здесь на головке есть еще винт для того чтобы посадил здесь просто сделано так чтобы осуществлять различную подсветку как вам необходимо То есть устанавливать этот фонарь так как вы хотите можете просто подсвечивать либо в таком варианте осуществлять подсветку и давайте посмотрим Кстати, вот, трипод тоже может быть ручкой в одно время вот как видим у нас все загорелось дальше здесь есть возможность менять тип свечения то есть вот холодный теплый и смешанный дальше здесь есть 5 градаций интенсивности освещения на 20 процентов и здесь есть возможность менять количество светильников от 3 до двух и до одного и также здесь есть возможность подать софт вот, видим, как это осуществляется вот такой вот фишка светильника. Используется для фото-видеосъемки, либо можно просто использовать в различных бытовых целях для подсветки тех или иных объектов. Ну и давайте сейчас посмотрим еще, как эти режимы действуют при помощи пульта. Итак, я вам продемонстрировал возможности светодиодного фонаря от Pixel для кода видеосъемки, либо каких-то других целей. Каждый делает свой осознанный выбор. Я свой осознанный выбор сделал. Информацию о данном продукте донес в полном объеме вашему вниманию. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно. Всем удачных покупок и распаковок. До следующего видео. И до свидания.